Наш проводник уже махнул рукой, И белые врата уж предо мною, Вот выход, я почти у цели, К вратам иду я еле-еле, Очнулся там же, где погиб, И амулет в пыли горит, А девушка, да чёрт бы с ней, Уйти отсюда поскорей, Настал его заветный день, Он сам теперь силен как тень, в его руках большая власть, в глазах безумие и страсть. Он понял, что теперь для всех опасен, и начал прорываться к власти. Что дальше, думаете вы? Скажу вам, планы таковы: Сначала надо в мэрию попасть и разобраться, что такое власть. Затем карьерный рост и ждет меня высокий пост, чтобы рост был только в гору. Побуду я немного вором. И здесь не может быть и речи. Любой успех решают денежки и встречи. Встречи с солидными и важными людьми. Ведь мы не сможем ничего решить одни. Он знал, кто мог ему помочь. Он помнил в мире духов ночь. Загадка чувствовал любую душу. Он тот, кто ему нужен.